Друзья, я вас приветствую, на связи Владимир Ахов и я в данном видео э, покажу, как заказать на вывод деньги, которые э, маркетинговые, заработанные вами э, в компании Омега Про. Когда вы находите, вот я сейчас нахожусь э, в разделе E-Wallet то есть это э, доступное количество денег на вывод, это 90 долларов, э, чтобы поставить деньги на вывод, вам необходимо... Во-первых, установить свой биткоин или эфир кошелек на ваше усмотрение. Мы это будем делать, у меня еще ничего не установлено, поэтому вы сможете видеть, как э, это все делается. Значит, я захожу в раздел, э, давайте я, наверное, захожу в раздел э, профиль, мой профиль, edit профиль и внесем сюда биткоин кошелек на который я буду делать вывод также система просит мне просит внести данные я это все сделаю я так напишу и здесь что у нас здесь здесь я так понимаю да транзакционный пароль Когда все это внесено, я нажимаю кнопочку submit, пароль не сохраняю, система пишет, что мне на почту отправлен а, единоразовый пароль, ну то есть как э, проверочный код, что я это я, что все изменения, которые делаются, они делаются мною. А, это письмо, оно как правило из омеги приходит не моментально, не, не сию секунду, но может занять э, там, несколько минут времени. Вот мне, ну, наверное, спустя минуту, может быть, полторы пришло письмо на почту. Verify with one-time password. То есть это одноразовый пароль. Обратите внимание, внимательно, когда вы копируете, что сразу после пароля стоит точка и написано thanks, да, спасибо. Поэтому я рекомендую не вот так вот копировать, чтобы не зацепить ни пробел перед началом цифр, ни вот эту вот точку не зацепить, а просто два раза щелкнуть на вот эти... Вот, этом, вот этих вот цифрах. Тогда он скопируется а, корректно. Теперь я его ввожу сюда. Нажимаю Submit. А, профиль успешно обновлен. Все, все мои данные а, внесены здесь. Я захожу в раздел транзакции. И вот, пожалуйста, withdrawal request, то есть запрос на вывод. Нажимаю сюда. И вот что мы видим. У нас на доступном для вывода кошельке e вот он, собственно, и выставлен здесь. Есть доступный баланс 90. Withdrawal amount – это количество. Ну, то есть, сколько мы будем выводить, я вывожу под 0, то есть, всю сумму 90. Куда? Биткоин. Коин-адрес. Коин-адрес. Ну, в данном случае, я так понимаю, что мой адрес, он скрыт моим логином. И давайте просто попробуем, окей, нажмем на, значит, введем транзакционный пароль. Обратите внимание, что вам браузер может предлагать не транзакционный пароль здесь вставить по умолчанию, а пароль для входа в бэк-офис. Поэтому я вручную ввожу транзакционный пароль, нажимаю кнопку submit. Ага, так, 90 долларов. Не сейчас. Снова единоразовый пароль, мне должен прийти на почту, я сейчас его вставлю. Вот мне на почту снова пришел единоразовый пароль, я его копирую и вставляю в данное поле, нажимаю кнопку «Submit». Система пишет, что сумма не должна превышать доступный баланс. Хорошо. В таком случае нужно нам уменьшить сумму. Значит, я снова захожу в раздел «Транзакции» и буду ставить не 90, а давайте я поставлю 89. 89. Снова ввожу транзакционный пароль и нажимаю «Submit». Ждем единоразовый пароль на почте. Итак, снова пришел единоразовый пароль. Я его сюда вставляю и нажимаю Submit. Система пишет, что э, размещен пароль на снятие средств. Теперь давайте посмотрим в разделе Weasdrowall History. Да, вот, совершенно верно. Значит, размещен пароль на снятие средств, то есть сегодня, 6 февраля, в размере 89, как мы и ставили, раздел pending, то есть в обработке, transfer date, дата здесь появится тогда, когда деньги будут выплачены на мой счет. Auto fund request, то есть ну, автоматический запрос на, на вывод. И вот, несмотря на то, что в том Поле, где был вписан мой логин, я так понимаю, они просто скрыли моим логином, его нельзя было никак поменять, поэтому не пугайтесь, когда у вас будет так же. Сейчас мы видим, что когда размещен запрос на вывод, здесь указывается тот адрес биткоин кошелька, который я указал для вывода все теперь э, нужно знать что заявки размещаются с понедельника по среду то есть условно говоря среда вот сегодня среда это крайний день когда можно поставить деньги на вывод которые вас накопились за предыдущую прошлую неделю вышли из пендинга и сейчас размещены на э, кошельке e-wallet и выполняются заявки то есть вывод производится с пятницы по субботу значит послезавтра там через два дня деньги уже будут на моем биткоин кошельке ну, об этом, не знаю, стоит делать отдельное видео или нет, или просто скрином зафиксировать факт а, получения данных средств, но я надеюсь, вам данная инструкция по, вы, по выводу была достаточно полезна. Если так, ожидаю от вас палец вверх, какие-то комментарии на этот счет. А, на связи был Владимир Рахов. Всем пока.